Так, сегодня у нас 23 июля. Телефон забыл взять. А зачем тебе телефон? Мы получили специальное задание от секретного агента, который служил в воинской части 10-256. Погодите. Нет, не агент, а адъютант. Адъютант номер один Максим. Адъютант номер два Роман. Адъютант номер три Барсик. Барсик, ты готов к испытаниям? Так, на, Максим, подержи вот эту штуку мне. В смысле? У меня и так лежит в руках. Ну так что, вот на, подержи, я достану карту, мы по карте же пойдем сейчас. По карте... Конечно, у -у -у. видишь нам план? Сейчас... Ну, давай. Я сам. Сам. На, подержи. Так, что ты тут что разбираешься в этой карте? Так. Так, нам и... надо найти, вот мы находимся, стоим возле общежития, нам надо найти... Общежитие. А, казарма, казарма, подожди. Казарма, вот номер 4, номер пять. Вот здесь вот прочитай, вот. Казарма первого дивизиона полка и казарма второго дивизиона полка. Где они находятся на карте, посмотри. Три и. Вот где на общежитии. Наде, общежитие сначала. Общежитие, вот, оно. Нет, вот он. Нет, это магазин. Нет, это магазин. вот он. Где общежитие? Под номером 11. Не, столовая. Вот общежитие, вот общежитие наше, вот оно. А туда? А и вот санчасть которая бак лаборатория а где казарма 1 2 да, дивизиона так мы выходим по ступенькам казарма 2 и 4 дивизиона да. и 4 нет нет это нет не это нет вон, вон вон это вон. не это здание вот это здание вот а вот это здание, но оно состоит как бы из двух крыльев. Пойдем сначала на первое крыльцо. Почитай там казарма первого дивизиона. Ай, под номером 4 была. Под номером 4. Дивизион. Дизавтрак. Дизавтрака. Вот мы сюда подходим к этому крыльцу. Казарма первого дивизиона была, она ближе к Санчасти. А? Часть. Не поняла Где? Полка. Так Мы заходим О, Тут кто-то жег костер Смотрите Так, мы заходим на крыльцо Которое, наверное, это был первый дивизион Все заросло Елене И другими кустарниками и деревьями. Опа! Я тут ни разу не была, правда? Я был. Ты был уже? Да. Что ты тут делал? Ай, сейчас упаду. Тихо. я буду. Тихо. Лазал. Лазал? И тут ветки, слушай. Платье видимо? зацепилось. Тихо, ребята. О. У меня, конечно, нет. Кто-то себе выбрал кирпичики. Наверное, кто-то ходит... О! Здесь опасно, смотрите. Может обрушится потолок было хорошо видалось. где было хорошо тут все хорошо что ты тут был ничего не было барсик там все нормально ничего на тебя не упало хорошо можно идти так значит что заходим тут сучие ветки всякие это я натаскала когда прибирала двор так а ну ты... вот эти палки ну так ты правильно по карте идешь карте, так осторожно чтобы на, на тебя сверху ничего не упало я все знаешь здесь все знаешь ты уже тут выложил все? Тут 20 раз Так, это коридор, он конечно рухнул потолок. Туда большой, смотри, тянется глубину здания. Смотри, до следующей стены. ого сколько места. Так, здесь какая-то небольшая будочка. И вон там, в эту, я вижу дверь в медсанчасти. Вот в эту дырочку я вижу дверь, которая сейчас является бак-лабораторией. В таком состоянии находится кровля. Стены, что, мой хороший? Мы один раз тут ходили, три мешка всяких ресурсов нашли. Кого? Мы за один раз в прошлом году вроде бы ходили, Максим, да? И тут нашли три, один мешок огрушек, один мешок всякой тарел, тарелок, посуды, но всякого хлама, да. короче, да? Ну, вот эти вот колонны сталинские, смотрите, они стоят. Я и... понимаю, что самый конец сюда тебе хочу поехать. Какой посмотреть? конец? Вот там. Мы находимся возле этой вонской части. Нет, наоборот. Возле... Ты кверху ногами держит, друг. Короче, мы находимся. Мы находимся вонской. вот здесь, вот в этой части. Вот. Здесь? А в 6 вот. 6? А надо вот в эту сейчас идти. Да, вот сюда на третью шестую пошли. Пошли. Третью шестую прям туда до конца. Нам дали задание посмотреть на казарму второго дивизиона. Она находится с той стороны. С того крыльца надо заходить. В этом крыльце мы побывали уже. Все, спускаемся благополучно. Барси пошли. Ой. Вот крыльцо так все заросло. Ну, какое было шикарное крыльцо. Широкущая ступень. Вот березка на углу выросла. Так. Все мохом заросло. Веточками, деревьями. Так, вышли благополучно на дорожку и переходим на другое кольцо. Сейчас вот товарищ командир Максим, который в красной футболке, он все мои планы перепутает. Он сразу берет командование на себя, такое самозванец и говорит, в конец какой конец идем? Вообще-то он правильно завернул. Да? Ну, это была казарма второго дивизиона. Сейчас заросла, не войти. Не, ну мы хотя бы давай подойдем. Не Нам не же дали специальное выйти. задание, надо там проверить, побывать. Тут, мне... Ух ты! Крапивы сколько? говорю, крапива сейчас у вас. Ты, что, когда крапивы не было, я тут по крыше А что у нас с какой -то радости крапива-то тут выросла? Ну что, мы боимся крапиву, что ли? Вот скажите мне, я крапиву не боюсь. Если надо, я уколюсь. Опа! Так, осторожно. Только лишь бы на гвоздь не наступить. Так, выпала часть крыши. Так, можете за мной тихонько идти. Да, правильно, Рома делал. У тебя же меч алмазный. Вот, сейчас он крапиву все срубит. Барсик только, ты только где. Вот нога можно Так ты в джинсах все ничего не проколет. А у Максима-то нет джинс. Где-то он барсик. плачет. Так, мы идем прямо. Вот зашли мы на крыльцо. Пухни, крапива. И вот прямо вообще темный лес. А направо. Нет, нам сказали в это сходить, тут вообще даже не зайти, но Мой я зайду. Ну, мне один человек дал задание, если я не ошибаюсь, его, его зовут Николай. На него в Одноклассниках написал, хотелось бы побывать в казарме второго дивизиона. Вот я иду. Он сказал, хотелось бы. Да к ему хотелось бы идти, а я теперь иду. Я же исполнительная девочка, я сразу все, все выполн... задания все выполняю, особенно военные. Да тут конечно темный лес вырос скажем так лес, в, в этой в этом помещении стенка а мы давай с той стороны обойдем лучше Давайте, пойдем в нету прохода. здесь прохода нету тут ветками все заварено это раз Пошли По... трогать, мне крыши тоже нету. Но она там нету, вообще ничего нету Стены только есть и крапива Так, поворачиваемся, Максим тут все знает у нас уже Он ага. уже прошел сквозь крапиву, и что похвально И Барсик прошел, и Барсик-то да Барсик, как тебе крапива? Ну как, не больно Ну я-то маленько обжалилась так, а кто мне руки подаст? Интересные такие все убежали. Я должна вам как тут корячиться. Алло. Боевые внуки. Ой. Ой. Рома спешит на помощь бабушке. Так. Так. Ну я, короче, обжарилась маленько. Ну ничего, это полезно. Значит, кое-что осталось от крыльца, кое-что осталось от окон. Вот оно. Кое-что. Ну, вот, да, как даже четыре года ты. назад здесь не было таких густых зарослей. Прямо на глазах все зарастает. Не тот, что не будет. Вот это колонна. Не тот, конечно, конечно кто-то тут Ну Колонна стоит, вот ей ничего не делается. Вторая колонна стоит. Ничего не делается ей. А, звезда, ребята, смотрите. А мне Толя говорил, все тут какая-то звезда, настоящая. Вот она и держится. Ей ничего почти не случилось. О, и даже веточки вон по краям. Смотрите. Да, веточки, что? видишь? И что? Ну это стиль был такой раньше. Стиль такой архитектурный. Звезда и, да, и тут... ленточки. Интересно, с той стороны стелис нет да, звезды этих. Ваш грубо сейчас его не Сейчас все разрублю. Ну да. Ну, ладно, не парся больше не делай, я выходим. А, ты, Уходим отсюда, отползаем красиво. А ты что, вот, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот. молодец, вот так. Так, ну все, пошли. Посмотрим, есть ли на, на других входах звезды. Мы идем вот не вот сюда вот, на 70, а вот сюда, на 36 идем. Это ремрота. Идем дальше на ремрота. А ремрот это что такое? Максим. Это ремонтная рота. Там жили солдаты, которые ремонтировали технику. Я так поняла. Вот башка я срубила. Ты срубил это все? Вот. Ух ты. Ну правильно, а то они прямо в глаза лезут. Тут под асфальтом был кирпич. Все размыло. Так вот это ремрота, мы туда заходили, я вернее туда ходила сюда, с Барсиком. Дальше, дальше, Еще дальше? Я хочу посмотреть, там осталась звезда или нет на входе, он там. Аналогично. А тут нету никакой звезды. Ну-ка. Там вот была звезда вместе с лавровыми листьями, а вот тут нету звезды, просто нету ее. Заходим в дом 36. Так, наша команда во главе с Максимом. Рядовые барсики Рома под руководством командира Максима движутся дальше. К номеру 36. Который он уже исследовал до того. Вот. Приходится подчиняться боевому командиру. Бабушка юбки свои подобрала и вперед. Так карту то что бросил? Враги-то заберут ее? Шпионы? Да я уже тут была. Это ремрота. Куда ты там пошел? Тут нету звездочки. Ну я туда, конечно, не досягну. Вот так вот они тут лазят у меня. Карту бросил. Ого, Максим, ты еще нормально все с тобой? Осторожно. Нет, я ухожу отсюда, я боюсь. Максим, я боюсь. А? Ты наверное как дедушка будешь десантником, да? Максим. слазь, давай пошли дальше. Тебе должна быть вот территория. В тебя тебе в магазине? Новая территория. Новая территория. Давай. Максим, ты знаешь, что А карту взял. Так, ну пойдемте в магазин, молока купим. Фото снимается. А? Да, барсик где? Барсик. барсек Барсик, мы все исследовали, пошли. Казарму. Да, делаем вывод. Казарму первого и второго дивизиона проникнуть очень трудно, потому что там сильно все заросло. Но зато сохранилась звезда. Сейчас посмотрим. Там, по-моему, с другой стороны тоже есть крыльцо сход в сторону медсанчасти, Пойдем который сейчас является бак-лабораторией. Так, вот эта медсанчасть была. Является бак лабораторией какой-то.. Какой-то листик на нем было, наверное, что-то написано. Военный объект. Но сейчас ничего не написано. Вот оно, здание с этой стороны. Вот так оно выглядит. Это казарма первого дивизиона. А то сбоку-то мы никак не могли обойти, да? Со второго дивизиона, то с той стороны. Я тут нынче с этой кружим зимой пройду. Зимой приду? А? Ну, зимой-то ладно еще. Вот такие окна сохранились лилии кто-то насадил много премного между прочим они вот и растут и начинают распускаться и вокруг общежития также они многолетние все тут за, за своим цветом разрослись и вот такие окна и вот такая крыша такая вот она крыша и если сбоку заглянуть, то есть задней как бы части тут нет ничего, почти что. Туда подняться немножко. Тут какая-то тропиночка интересная. есть. Типа кто-то тут ходит даже. Кроме того, что ребятня кто тут ходит интересно. Я иду здесь. А, тут бухарики, наверное, бухают. Бутылки всякие. фух, как и бяки. Или кто-то сюда мусорку устроил здесь. Свалку, что ли? Точно мусорку кто-то устроил. Смотрите, что. Несанкционированная свалка. Кто, интересно, сюда носит. И главное, тропинка ведь потоптана. Кто-то регулярно сюда приносит что-то. Так, я иду вдоль задней стены. Тут окно. Окно, кровля упала. Какие-то сланцы лежат. И все. Дальше вдоль по зданию, вдоль по стене уже никаких признаков жизни нет. Но я все равно иду. еще одно окно. Да. Когда-то здесь кипела жизнь. Рамы деревянные. Сохранились. Внутри печи валяются, и все зарастает, густо природы. Ну и тут то -то тополь тоже разросся, страшно. Туда дальше не пойду, но в общем нет, я пойду дальше. А я не пойду-то? Пойду. -то? пойду. Так, мои охранники в магазин убежали, а я вот туда еще пробралась. Так, тихо-тихо-тихо. Тихо, тихо, тихо. Еще одно окно. Сколько швакуток он был, интересно. Внутри перевела сегодня Так, идем тихонько дальше. Стена. Была белым когда-то покрашена. Потом желтый Краска несмываемая. Сколько лет прошло? В 99 году здесь были последние солдаты прошло 18 лет 18 лет еще одно окно это окно смотрит прямо на котельную вот там котельная видна сквозь кусты так. клещи наверное, тут есть но березы вон большие прям под окнами выросли до конца здания я так и не дошла Интересно, между зданиями какая-то граница есть. В эти, эти заросли я не хочу идти. Там, наверное, клещи. У меня экипировка не та сегодня. Я просто в сланцах, просто в сланцах вышла в магазин. Помимо этого здания все время ходим в магазин. У меня всегда сердце кровью обливается, когда я вижу эту разруху. Я сама в душе не несостоявшийся не полковник во мне умер военный командир. Ой. Так, все, выбрались мы с, с полным составом и Барсик. А? Да, дорожки вот в таком состоянии, конечно. Но еще к ним по ним кое-кто двигается иногда. Асфальт весь лопнул почти что. А это что за яма, интересно? Смотри, новая крышка в этой яме. А, это колодец, наверное. Вот там у колодца украли крышку, новую поставили. Вот, видишь? А теперь, видимо, здесь у колодца крышку украли кто-то и поставили щит. И придавили. Но похоже, что там колодец идет. Из котельной идет теплотрасса. Так, Барсик с нами. Что нашел Барсик? Ты что? Что нашел? Незнакомые запахи. Лилии цветут. По всей территории лилии. Вот по себя, после себя военные оставили цветы. Какая красота! Какая красота! И вот так сейчас они расцветут и по всей территории военного городка. Вдоль всех дорожек они так вечно цветущие, многолетние. Посмотрите, сколько много их. Вон. Они начинают распускаться, расцветать. Запущено, конечно, все. Но тем не менее они живут и радуют нас своей красотой. Я поднимаюсь котельной. Вот котельная. Вот иная 18. Вот она туда идет. Котельная. Постояние между котельной и под вот этими казармами 1 2 дивизиона не просматривается за деревьями и за лесом. Где я сейчас была, с трудом угадывается. Вот все, задание выполнено. КПП номер 2 вы видите перед глазами. Я еще обещала в желтые дома офицерские сходить. Надо сходить. Тут у меня... Немножко время было занято крышей, ремонтировала крышу, заботилась. Все сделано, там осталось повесить замок, прибраться на крыши и эту тему временно закрыть. Дальше продолжать снимать видео про военный городок сегодня. Вот лаборатория с этой стороны, посмотрите. Очень хорошее крепкое здание, возможно. Солдаты ведь тоже ее строили. Так вот она Обозначено. Сюда приезжают со всего города и даже с района, потому что если я нахожусь во дворе общежития, обязательно кто-нибудь спрашивает, где у вас лаборатория. Ни одного указателя. Нет, указатель есть, я сейчас его покажу. То есть, кто не знает военный городок и его структуру, у кого нет такого плана, как у нас теперь, они, конечно, блуждают тут и ищут эту лабораторию. Хотя указатель, между прочим, нарисованный. Вот он где. Вот такой он. О, какой лаборатория. Издалека, видать. Как будто вот на втором КПП это и есть лаборатория. А это и есть второй КПП. У кого, интересно, ключ хранится? Явно туда никто не заходит. Здание пустое. Свет, звонки какие-то там. И даже есть плафон над дверями интересно кого же интересно ключи эту тему надо а здесь я не знаю что было в соседнем здании тогда сейчас здесь гостиница кафе и хозяин живет с торца вот здесь семья живет с торца живет семья это батальонная 22 называется частная территория вот здесь его машина видимо стоит Оборудована площадка, проводят корпоративы, свадьбы, и за территорией за это следят. Ой, мои адъютанты сейчас мне в башку снесут своими серебряными мечами. Ждут, когда я что-то вкусненькое куплю в магазине. Видишь, это не видишь, как Так, там машина. Проезжая мимо станции, с меня слетела шляпа. Также и мы, придя в магазин, внезапно обнаружили, что мы с собой не взяли ни кошелек, ни деньги, ни карточки, вообще ничего. Или потеряли где-нибудь, или не взяли. Вот мы заходим через пункт КПП номер два. Так выглядит дорожка, которая идет к магазину и к остановке. И вот здесь вот ступеньки, которые ведут от КПП номер два к тем зданиям дивизиона первого какой там первый второй был да так что мы по этой дорожке каждый день ходим в магазин на остановку в школу едут ребятишки у меня вот идем домой обратно за кошельком Несмотря на то, что начинается дождик, я не удержусь все-таки и сниму. Покажу вам вот это здание. Кафе Лейла, которое хорошо и успешно функционирует. Но по слухам здесь раньше было гостиница для высшего командного состава. Но это по слухам только. Рядом с КПП номер два. Плиты лежат, они так и лежат. Ну, кое-где они, конечно, ребра свои уже показывают. Но вот эти до копши лежат. Машины тут ходят довольно часто. Ну правильно, если тут ракетные установки выезжали на учения. Понятно, что они крепкие, эти плиты. Там в глубине, где был тех зона, находятся сейчас гаражи. Машины ДПС, полиции там стоят, отдыхают. И ремонтируются, наверное. Я показывала в предыдущих видео, что там. Есть школа, автошкола, лице, лицей, авторицей даже обучают. Ну все, молочные продукты закуплены. Адъютанты будут сыты. На всем пока. Всем ставите лайки без проблем. Комментировать. Подписываться на мой канал на YouTube.